Интернет-магазин Sportnik представляет серию тренажеров DFS Strong модели C1, C2, C3. В данном видео представлена модель C2. Внешне они между собой не отличаются, отличаются только характеристики. C2 является второй моделью в серии, в ней установлен электрический мотор мощностью 1,25 лошадиных сил. Такой же мотор установлен в модели C1 модели C3 мотор немножко мощней, 1,5 лошадиные силы. Скоростной режим в трех дорожках одинаковый и в принципе он такой же у большинства дорожек и других производителей от 0,1 до 12 км в час. Толщина бегового полотна у модели C2 наибольшая из этой серии 1,6 мм, что на 0,2 мм больше, чем у C1 и C3 что положительно влияет на прочность и долговечность покрытия. Размер бегового полотна C1 и C2 одинаковые 40 на 126 см, что позволит комфортно заниматься как бегом, так и ходьбой. В модели C3 полотно немножко шире, на 2 см составляет 42 см в ширину, что в принципе незначительно влияет на эксплуатационные характеристики. Во всех моделях используются встроенные системы амортизации для уменьшения нагрузки на позвоночник, 8 Изменение наклона полотна в модели C2 идет электрическое, а в модели C1 и C3 механическое. На LCD-дисплее выводятся следующие данные. Пульс сенсорных датчиков на поручнях, скорость, время, дистанция, сожженные калории. По количеству программ тренажеры немного отличаются. В C1 и C2 6 программ, в модели C3 12 программ. Суть программы это изменение нагрузки во время тренировки. То есть вы не сами меняете нажатием кнопок, а компьютер изменяет скорость, угол наклона для разнообразности и эффективности тренировок. На всех трех моделях регулировка скорости встроена в рукояти для удобства изменения во время тренировок. Также клавиша управления скоростью находится на панели компьютера. Допустимый вес пользователя C1 100 кг c 2 и c 3 120 кг. Размер тренажера в собранном состоянии одинаковый и составляет длина 168 см, ширина 68 высота 130 Все модели складные. Для безопасности и простоты сложения и приведения дорожки в рабочее состояние используется механизм газлифта для плавного опускания и подъема. Также тренажеры оснащены транспортировочными роликами для удобства перемещения по помещению. Вес тренажеров в рабочем виде 49 кг. Одним из главных преимуществ беговой дорожки является то, что заниматься вы можете в любую погоду на улице. Дождь, снег, ветер, когда вы скорее всего не выйдете на улицу, вы сможете бегать на дорожке в строго запланированное время, что конечно же даст свой результат. Не нужно покупать абонементы для посещения спортивных залов. В любое время можно приступить к тренировке. Еще одним немаловажным преимуществом является наличие амортизирующих систем на беговых дорожках, что позволяет уберечь организм от нагрузок на опорно-двигательный аппарат, чего конечно же нет при беге на улице. Следующим достоинством является наличие программ тренировок, что позволяет контролировать процесс. Привычнее становится короткий шаг, обусловленный длиной и шириной полотна. Для профессионалов заниматься на дорожке легче, чем бежать по местности, так как вы не переносите свой вес в пространстве и избегаете случайных неровных поверхностей. Для горизонтали эта разница составляет примерно 10%. Чтобы компенсировать затраты энергии, желательно устанавливать уровень наклона 3 градуса. Все актуальные акции и предложения по данным моделям смотрите под видео.